Красота дает только, но давайте посмотрим ветку прокачки. На первом уровне у нас идет увеличение емкости магазина для пистолета Glock 18S, что автоматически увеличивает магазин на 13 патронов и у нас становится 31 патрон. Далее, на втором улучшении у нас идет увеличение базового запаса брони. На третьем способность клин. Давайте рассмотрим нашу основную способность Клин. Длительность действия 16 секунд, радиус действия 5 метров, время восстановления 17 секунд и стоимость применения 45 очков вынослив. Соответственно слева размещаю стоковую версию, справа видите полную версию. Что же такое Клин? Во время действия способности оперативник накладывает эффект боевой дух на союзников, находящихся в радиусе действия позади оперативника. Оперативник при этом теряет возможность применять рывок и замедляется на 5%. Как вы все знаете, боевой дух – это уменьшение входящего урона, и у данной поддержки он равен минус 30% для своих союзников, которые стоят позади него. Как вы уже поняли, щит – наше все, и мы просто созданы для того, чтобы продавливать направление, особенно если это деф. Если раньше я боялся зажатого в угол Миколу, то мне кажется, теперь стоит бояться зажатого в угол Бастиона. Ну наверное давайте поговорим про то, что интересует больше всех, не знаю, наверное скорее больше, чем сама ветка прокачки Мы сейчас поговорим про три положения стрельбы у данного оперативника Первое положение, щит за спиной, соответственно, когда щит за спиной, мы себе защищаем спину и получаем урон только если попадут нам в руку, в голову, в ногу При таком варианте мы спереди ничем не защищены, но зато мы можем стрелять как с прицелом, так и без прицела в таком положении мы обладаем максимальной дальностью стрельбы. Второе же положение позволяет нам защититься спереди. Соответственно, мы выставляем вперед щит, а пистолет высовываем справа. Мы можем как присесть, так и встать. В таком положении у нас есть небольшие ограничения. Стреляя из такого положения, у вас оружие всегда находится справа. Соответственно, это очень удобно, когда вы пытаетесь стрелять из-за угла справа. Но, с другой стороны, это вас ограничит, когда вы пытаетесь стрелять не с правой стороны, а с левой стороны. Вам приходится выходить гораздо больше. Так ведется огонь неприцельно. Если вы же хотите прицелиться, то, соответственно, щит опускается чуть вправо, открывая ноги и верхнюю часть туловища. В таком положении вы уязвимы, но можете вести прицельный огонь по противнику. Также в таком положении скорость передвижения, точность и эффективная дистанция стрельбы из пистолета уменьшается. И наконец третий вариант, настоящий режим Бастион, поэтому так и оперативники называются, потому что мы превращаемся просто в крепость. Мы максимально спрятаны за щитом, единственная возможность нанести по нам урон, это обойти нас слева или справа. В таком положении мы не можем вести огонь, но никто нам не мешает резко переключиться на второй или первый режим и неожиданно поразить противника. Не забывайте, что если вы играете в зачистку, спецоперацию, фронт, в общем в любой режим, где есть боты и применяя спецсредство щит без пистолета, оперативник максимально скрывается за щитом, но при этом он провоцирует противника под управлением искусственного интеллекта на атаку, что может отвлечь противника от ваших союзников, тем самым вы можете их спасти. Я прям вижу, как во фронте этот оперативник отвлекает ботов, а вся команда начинает рашить какое-то направление. Так, что-то и отвлекся, это все-таки не обзор, а рассмотрение ветки. Давайте посмотрим, как же у нас качается данный оперативник. Третье улучшение – это увеличение боекомплекта пистолета Glock 18 s плюс один магазин. Далее, уменьшение стоимости применения способности КЛИН, минус 10 очков выносливости. После этого ускорение восстановления способности КЛИН, минус 4 секунды. После этого уменьшение затрат на применение РФК. Далее, увеличение базового запаса здоровья плюс 10 очков жизни. А вот и первая особая черта, это ускоренное восстановление выносливости во время использования щита без оружия. Плюс 2 очка выносливости, если мы ходим с щитом. Да, конечно, скорость нашего передвижения падает, но с другой стороны мы восстанавливаем себе выносливость и можем применять свою способность более часто. После этого идет увеличение радиуса действия эффекта способности клин плюс 2 метра к радиусу. Что позволяет охватить большую площадь. И очередная особая черта. Дополнительное уменьшение входящего урона по рукам и ногам оперативника минус 20% к урону. Что делает нас еще более живучим. После этого идет увеличение боекомплекта пистолета еще на один магазин. Далее. Увеличение сопротивления союзника входящему урону во время действия эффекта боевой дух, способность клин входящего урона уменьшается на 10%. Далее, предпоследнее, уменьшение отрицательного эффекта замедления накладывающего на оперативника при применении способности клин. Замедление оперативника минус 15%. Это значит, наша способность нас будет чуть меньше замедлять. И напоследок, особая черта, снижение длительности получаемых оперативников негативных эффектов от оглушения и замедления на 50%. Неплохая такая иммунка от того же рекрута поддержки или сварога. Похоже, каждый оперативник РАЭТ обладает какой-то иммункой от определенного негативного эффекта. Что же мы получаем по итогу На первый взгляд данный оперативник очень живуч Я бы сказал Самый живучий оперативник Пока в данной игре благодаря своему щиту Конечно у него уязвимость слева Справа там со спины Если его обходить Но если в плане заходить со стороны щита Его еще надо умудриться убить в общем, очень опасный оперативник, особенно на ближней-средней дистанции. Как вы понимаете, на дальней дистанции он уже не так хорош. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы поставили лайк, естественно, подписались и зашли посмотреть на других оперативников под определению рейд на моем канале. Ну а с вами был Водовой стрим или в Миру Анигилятор. Пока-пока, увидимся на полях сражений.